привет друзья привет мои дорогие подписчики сегодня я готовлю хаш из баранины конечно я знаю что хаш готовится именно из говядины но в то же время у меня появился прекраснейший бараний желудок и самое интересное что многие мои подписчики говорят самые вкусные самые ценные и ароматные в трибухе – это конечно же ее зеленая пленочка поэтому сколько раньше я мучился и показывал как быстро снять эту зеленую пленку сколько люди говорили мы не можем снять эту пленку оказалось если требуха взята весной или летом когда животное кушает зеленую травку тогда там максимальное количество витаминчиков и поэтому конечно же и эту зеленую пленочку снимать не нужно это бараний желудок поэтому у него легче снимается эта вся штучка я ее не снимал и хочу попробовать, какого вкуса будет именно баранья требуха с пленкой. Так как это хаш, конечно, я буду использовать еще и хорошие бараньи голяшки. Четыре голяшки, две задние и две передние. Я приготовлю хашек и в то же время я сделаю еще маленькое блюдо в блюде. Я сделаю немного фаршированной требухи. Фаршированная она будет грибочками и чесночком. Немного рубленых шампиньонов для фаршика. А здесь я решил попробовать, какого вкуса будет требуха вместе с вешенкой. И немного вешенки. Соль. А здесь сушеный имбирь. Молодой рубленый чесночок. Я вырезал из требухи пару мешочков. Вот один такой, сюда я вложу часть фарша вместе с вешенкой и вот что такое я сюда попробую завернуть измельченные шампиньончики требуху я просто хорошо-хорошо вымыл она пару часиков полежала у меня в воде, чтобы и лишний запах из нее ушел пахнет она естественно требухой, но очень вкусно и ароматно изнутри вот изнутри требухи я почти не снимал пленку потому что она очень нежная на требухе из баранчика и я думаю она прекрасно приготовится как всегда я купил целую овечку что-то съел свеженькое а требуху я заморозил поэтому она была в морозильнике какое-то время сейчас я режу на небольшие куски чтобы она удобно лежала в казане и хорошо варилась вот один мешочек с грибочками. Я его вот так связал. Надеюсь, не развяжется. А второй мешочек вот так скрутил. И галяшки. А теперь один большой нюанс. У меня не все гости понимают смысл требухи и ее аромат. Поэтому сейчас... Водичка закипит, покипит несколько минут, и я ее полностью солью и залью опять свежей, вкусно, фильтрованной водой, чтобы уже варился хашек. Таким образом, лишний яркий аромат от требухи уйдет, и мне не придется даже собирать пенку с мяса. Вы знаете, друзья, пахнет прекрасно, даже не слышно почти, что это требуха, конечно, какой-то отдаленный аромат есть, но все достойно, все замечательно. Еще несколько минут пусть все это погреется, чтобы побольше пенки вышло, чтобы бульончик потом у меня варился чистенький и аккуратненький. Я сполоснул все, что было, и голяшки, и требуху свежей водой. Вид у нее серый и очень достаточно непривлекательный. Сама пленочка, какая была зеленая, уже в некоторых местах очень легко отходит. И, скорее всего, будет загрязнять бульон. Поэтому пока я еще не знаю, насколько этот способ хорош, насколько это все будет вкусно и аппетитно. Но в любом случае, если я это не сделаю, я не узнаю, и вы не узнаете. Поэтому ждем окончания эксперимента. Пахнет хорошо. Пахнет уже молодым хашиком. Очень-очень тонкий аромат именно требухи, дымка. Поэтому, я думаю, будет все вкусно и замечательно. Хаш из баранины варится уже 2 часа. Огонь бывает посильнее, то, то медленнее. Поэтому бульон сначала был прозрачным, а потом стал молочно-белым. Это потому, что слишком высокая температура и слишком активное вульканье. Сейчас я сюда добавляю лавровый листик. Сушеный красный острый перец чили. Перец горошком черненький. Немного душистого перца. Настоящий хаш никогда не солят во время варки. Но так как у меня здесь и рулетики будут, и с грибочками, и галяшки, поэтому я посолю. Пусть это будет хаш не настоящий, все это будет хаш из баранины, но очень вкусный. Репчатый лук. Я в него втыкаю бутончики-гвоздики. Я кладу репчатый лук с гвоздикой прямо в казан, а также несколько свежих морковок. Это придаст бульону хаша благородство. Вот столько уже водички выкипело благодаря бурному кипению, но я добавлять воду не буду, потому что вообще нельзя добавлять воду при варке бульонов. Это очень сильно меняет вкус бульона в худшую сторону. Чтобы блюдо получилось вкусным и разнообразным я часть желудка вот так порежу меленько и обжарю стучком Крушовый дистиллят из осеннего урожая, ох как хорошо пахнет, Вот. хашик, бульончик, вообще его подают не соленым, отдельно чесночок со сметанкой смешиваю получается такой вкусный соус но ну, у меня хаш из баранины поэтому какой хочу хаш и такое делаю mm, класс. на улице тепло а не и холодненький хорошо слышно острый перчик который я сюда положил сухой на удивление бульон очень вкусный я все переживал какой будет бульон из требухи потрясающий бульон что-то похожее на свиные ножки или говяжьи ножки очень благородно вот здесь у меня сама требуха с обжаренная. Вкусное, мягкая. все варилось всего 2,5 часа, но уже в конце слишком сильно выкипела водичка, поэтому половина и галяшек, и рубца была в воздухе. Лучше, конечно, варить еще на частик дольше, тогда будет все идеально. А вот мяско. Люско прекрасная. Салатика. Фаршированная часть требухи грибочками и чесночком. Знаем. вот это по моему вешенка <свечная> да вкусно но тепло Это шампиньончики. Так, вот. И, конечно же, грушовый дистиллятик. Как мне отсюда хорошо видно, оператор взял тарелку трепухи и ест ее. Это вообще, это настолько, я даже сам не верю своим глазам оператор ест есть наверное все таки она вкусная mm. а дистиллят шикарный бульончик mm. утром этот бульон я просто чувствую после хорошего вечернего ужина утром как он хорошо будет развиваться по телу Попробовал и вешенку, и шампиньон. У каждого грибочка разный вкус. Не знаю, что выбрать, оба хороши. Но теперь именно мое мнение по тому, что я не снимал зеленую пленочку с требухи. Самое первое. Итак, на желудке пленка с барашка снималась легко. Просто я ее не хотел снимать. При приготовлении само блюдо имеет вот такой темный, не очень аппетитный цвет. И часть этой пленочки уже на этапе варки начинает отходить. И бульон получается с небольшими такими фрагментиками этой пленки. И потом, когда я обжариваю уже требуху, то вот эта верхняя пленочка, она очень легко отходит. И она прилипала к поверхности казана и мешала нормальному процессу жарки поэтому что я могу сказать я хочу сказать что все витамины какие были на зеленой пленке за 3-4 часа варки полностью разрушаются поэтому на мой взгляд это все глупости что здесь витамины будут витамины уже исчезли второе по вкусу вкус это никак не улучшает и не ухудшает но если кто-то не слишком любит аромат требухи то конечно же сама пленка имеет очень богатый его концентрацию и лучше ее снимать в итоге если у вас есть требуха и с нее легко снимается пленка с помощью моего способа залить, залить горячей водой и снять пленочку. все что снялось снимите все что не снялось оставьте это как раз не изменит вкус блюда и его красоту а именно специально сохранить пленку я попробовал, ничего здесь такого, чтобы мне понравилось, не вышло. Поэтому, я думаю, я сделал хороший обзор именно требухи с зеленой пленочкой. Прекрасные голяшки получились. Дистиллятик вообще супер, но очень тепло. Я очень тороплюсь, потому что уже сзади стоят все и сигнализируют мне все очень аппетитно. И они хотят попробовать. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте огромные лайки. Подписывайтесь на мой канал. И помните, кухня... Это самое спокойное место. Ух, тепло. Я уже почти сутки. Тёмочка. Ого, а. ты съела. Хорошую таринку. А.